Жизнь автолюбителя лайфстайл. Решили мы помыть полки, это от BMW. Мылись, к счастью, не моими шампунями, специальной химией. Сейчас я ее покажу, потому что она очень круто отмыла масляные пятна, различные разводы. В общем, все стало как с заводом. Есть деталь еще побольше, и на ней прям видно, что очень все идеально отмылось. И она уже практически сухая, и сами понимаете, да, что насколько это все очень круто. Очень круто, когда в машине все так Пришло, что BMW далеко не новый автомобиль. И я думаю, что мы первые, первые, кто вообще сделал это. Очень странно, на самом деле, наблюдать подобные вещи в ванной, но так. А, вот эта крышечка снимается, там обычный распылитель, наносите 20 сантиметров от поверхности, как написано в инструкции, и можете вот этой щеткой, либо своей любимой домашней какой-то щеткой очистить. Вот. Причем эта штука универсальная, она подойдет и для домашнего использования, то есть для ковров, каких-то ворсистых поверхностей. В общем, это не реклама, потому что, ну, реально средство рабочее. Очень классно убралась не только грязь, но еще и запах.